Друзья всем большой привет. На Западе в 1920 году в городе правительство приняло решение, что с вредными привычками, которые есть у населения, следует срочно бороться. В результате издали сухой закон. В ответ на это возникли бутлегеры, мужчины брутальные, в дорогостоящих костюмах и шикарных автомобилях, с автоматом Томпсона. Существовал закон всего 13 лет и больше нигде в мире не рискнули повторить американский опыт, кроме России, само собой. Нас ошибки не учат. Практически в каждом государстве человек, желающий заняться производством крепкого алкоголя, например, водки, виски, кальвадаса и не только, может зарегистрироваться, уплатить невысокий налог и приняться за дело. Существуют клубы, специальные объединения изготовителей таких напитков. Есть туры выходного дня для тех, кто является настоящим ценителем дистиллятов авторского производства. Даже в Инстаграме такие мелкие производители рекламируют и продают за реальные деньги свой продукт. Самогонщики там могут иметь тысячный и даже миллионный доход. Если говорить о формальной стороне, то самогоноварение не запрещается в России. Правда, производить алкоголь можно исключительно для себя. Ну а если на продажу, то здесь уже предусмотрена ответственность, сначала штраф, а там и до реального срока недалеко. У нас уже выработался стереотип. Самогонщик – это неряшливый, заросший человек, который сам не прочь приложится к рюмочке. Возможно, есть и такие. Но если говорить о тех, для кого производство алкогольных напитков является призванием – хобби, то выглядят они иначе. Настоящие увлеченные люди имеют основную работу и стабильный доход, к тому же вполне приличный. Ведь им на специальное оборудование понадобится немало денег. У них в оборудованном подвале идеальный порядок, начищенный до блеска дистиллятор, а порой и не один – бочки из высококачественной древесины. Бутлегеры наших дней производят различные крепкие напитки – пиво. Но самое главное – все конечные продукты отличаются высочайшим качеством. И да, они продают то, что производят близким, друзьям, знакомым, сотрудникам. При этом никто не скажет, что цена высокая. Если хоть раз человек попробует такой продукт, на магазины он даже смотреть не сможет. Иностранцы, настоящие ценители качественного алкоголя, высоко оценивают такие напитки. Они говорят, что ни в одной стране нет ничего подобного. И если в России издадут закон, разрешающий изготавливать их на продажу, то производители станут сильными и опасными конкурентами на рынке.